Всем привет! Вы на телеканале ТКК ТВ, И сегодня я делаю обзор на вот такой Kinder сюрприз и коллекция у нас киндеров сюрпризов их в профессии Здесь еще попадаются другие игрушки ну, У меня было два яйца Одно было из коллекции э, Ледниковый период Столкновение неизбежно э, Мне попалась коллекционная игрушка Вот этот вот Мамонт. Его зовут Мэнни. Вот такой мамонт-брелок. Он собирался. Там показано, как его собирать. Вот такая игрушка и шоколад. И сейчас распакуем вот этот шоколад. Так вот распакуем сейчас его. Сейчас вот так вот распакуем его. С помощью рук. Вот так и посмотрим, что нам попадется. Шоколад очень твердый, так что я буду стараться как могу его открыть. И нам попалась не коллекционная игрушка, а какая-то другая. Сейчас посмотрим, какая. Так. Это какой-то динозаврик нам попался какой-то динозавр, сейчас посмотрим что за динозавр из какой коллекции сейчас, секундочка секунда так, это у нас коллекция вот динозавров всяких вот тут схемка как собирать вот этого динозавра Сейчас я попробую его собрать по схеме тут показано, как он собирается. Сейчас я его попробую собрать. Вот я его собрала, у меня получился вот такой динозавр красивый такой. И он открывает ротик, если ему нажать вот так на него. Он открывает ротик. Тут про него информация. Так, то ротик открывает. Ну, тут таких вот в коллекции 6 штучек вот таких динозавров. Мне попался вот этот. Ну, вот такие игрушки мне попались в киндер сюрпризах. Вот такие хорошие игрушки. Мамонт из коллекции э Ледникового периода Целканения Незвешена, который зовут Мэнни. И динозавр из такой коллекции динозавров. Такой вот красивый нехищник. И всем пока. Вы были на телеканале ТКК ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. Всем пока-пока-пока.